Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре проект получается USA Coin United Crypto Alliance В общем интересный проектик интересно они видят модель данного проекта также применение данного проекта, данной монеты где она у нас торгуется, как у нас работает что у нас там Пост, мастерноды. Сейчас мы это полностью все разберем. Как здесь красиво пишут, деньги сами по себе это ничто. Это может быть чем угодно. То есть, вплоть там, просто монеты, либо листом бумаги с историческим изображением. Но ценность, которую люди придают этому, не имеет ничего общего с физической ценностью денег. То есть, деньги цены тут только потому, что все остальные их примут как форму оплаты. Биткоин, допустим, вот выпущенный в 2009 году, стал как бы это сказать золотым стандартом для виртуальных валют. То есть технология, лежащая в основе криптовалют, таких как USA coin, то есть потенциал блокчейна широко применяется почти во всех слоях населения даже если мы все еще находимся на ранней стадии эволюции криптовалют а сейчас это как бы ранняя стадия то есть уже есть первые бизнес модели основанные на блокчейне и скоро будут успешны как в массовом рынке так и получается во всех остальных отраслях и интересно еще пишут, что каждый третий человек рассматривать криптовалюту, то есть они уже настолько массово продвигаются в нашей повседневной жизни что многие думают альтернативы банкам и другим сферам чтобы вложиться в криптовалюту что у нас еще ну здесь также у нас вкратце там их как философия идет о своем же данном токене позиционируется свой токен с лучшей стороны и предлагает нам посмотреть об этом видео в общем у нас есть белая бумага здесь мы ее еще рассмотрим Но вкратце пишут что это децентрализованная цифровая валюта в общем простая в использовании и приобретении то есть в принципе как обычный стандартный скажем так проект это у нас форк от pvx с определенными некоторыми улучшениями, разными функциями. Здесь у нас тип POST плюс мастернода идет. Время блока 60 секунд. Размер блока получается 3 мегабайта. На подтверждение транзакции нужно пройти 15 блоков. Всего 21 миллиард монет. На мастерноду нам получается 150 тысяч данных монеток для запуска мастерноды. В принципе, при данной цене не так уж и много, не такие уж и большие деньги, но тем не менее требуется. Что у нас еще? Здесь нам предлагают загрузить кошелек, чтобы мы могли скачать либо купить на таких виржи как FinexBox. Срекс 24 или Стекс. в общем как работает это приложение мобильное можно посмотреть скачиваем приложение на своем там, мобильный телефон там из google play или App Store и банально то есть ничего сложного нет просто берете пополняете туда данные токены покупаете продаете там и тому подобное в общем здесь у нас все просто все понятно идем далее здесь у нас есть команда основатели получается фаундеры также маркетинговые специалисты имеются и крипто блокчейн специалисты интересно кому можете взять ознакомиться может кто-то кого-то лично знает ну конечно это маловероятно также предлагают нам все виды кошельков, Mac, Windows, Linux, Google Play, App Store, либо веб кошелек. Любой кошелек можете брать. То есть они хотят данную монету загнать по принципу биткоина и эфира. То есть они сделали форк хотят ее выдвинуть так, чтобы этой монетой... То есть у нас биткоин приравнится как доллар. По всему миру ходит и все от него отталкиваются. Примерно такую же... Как лично я понимаю, модели они хотят и свою ИСейкоина выдвинуть в будущее. Да, сейчас торги небольшие, потихоньку двигаются, стараются. Ну, сейчас мы посмотрим, что по биржам есть, белая бумага. Я оставлю ссылочку в описании. Кому интересно, сможете ознакомиться. Также по ага, стейкингу, по мастернодам. Может, кому-то будет интересно запустить мастерноду. Либо просто-напросто там купил, продал, там поменял и тому подобное. Так что с этим у нас все понятно. Они, кстати, есть на Coin Market CoinMarketCap. Цена небольшая. Примерно полцента. Немного прыгает туда-сюда. И в основном у нас идут торги по Stexo и CXO24. FindXbox у нас немного отдыхает. Но тем не менее... Я раньше замечал торги именно на CX24 поактивнее. Как видите, сейчас правда, на CX24 идет массовое обновление кошельков. Они сейчас буквально на всех монетах поставили паузу. То есть, а, профилактика, настройка у них идет сейчас не только по данной монете. Все просто-напросто, скажем так, делают ревизию себя на бирже. Я думаю, в ближайший день-два... Криптовалюты полностью все заработает и все будет отлично. Ордеров на покупку здесь, конечно, немного. На 0,1 биткоина, примерно там 1000 долларов. Но, тем не менее, они у нас есть. Ну и сейчас работают у нас кошельки на, получается, на стексе. Довольно-таки неплохая биржа. И можно посмотреть количество ордеров, кто как продает, какой лесенкой оно все идет. И лесенка на покупку. То есть, каждый для себя держит определенный предел, определенную ступени, который он готов закупиться данной монеткой. Да, ордера небольшие. Тоже у нас тут примерно почти на 0,2 биткоина. В районе там нескольких тысяч долларов. Но сейчас как бы вся криптовалюта немного подзамерзла. Перед халвингом. И уровень страха и жадности, скажем так, риска еще у нас не в той степени, когда люди готовы на 100% инвестировать в криптовалюту, то есть, сейчас многие еще колеблятся и цена должна, конечно, сейчас подрасти скоро, но пока имеем, что имеем, а, в общем, что ребята, пишите свои вопросы в комментарии, подписывайтесь на канал, что вы думаете по поводу данного проекта, есть ли у него будущее, как он себя будет позиционировать в будущем. И что вы вообще о данном проекте думаете. На этом у меня все. Так что давайте всем удачи. Всем профита. Всем пока.